Ну что, ребята, всем доброе время суток. Решили для вас снять очередное видео. Благо, погода немножко нам позволила это. Хотя сегодня в первой половине дня было достаточно солнечно и тепло. Сейчас после обеда погода испортилась. Вот. Но наши задумки мы все-таки решили воплотить в содеянное. Решили сделать то что мы задумали вот сегодня мы их решили устроить пивной день вот и у нас именно закуски э, к пиву для пива сегодня э, будем готовить куриное филе э, рыба рыба у нас почему-то э, непонятно ловится в данный момент только жерех вот луковые кольца и куриные крылышки вот. Э, филе, рыбу и кольца будем готовить в кляре. Будем сами делать кляр, пивной кляр на светлом пиве. Вот. Крылышки будем масле жарить и дальше доводить на мангале, на углях. А крылья мы уже чуть-чуть за, рыбу замариновали, соль, перец паприка сладкая венгерская и имбирный соус имбирь у нас сейчас в цене если что можете проверить для рыбы просто соль перец масла больше ничего не надо лук вообще ничего не будем делать крылышки у нас соль перец и острый соус все перемешиваем наши куриное филе вот рыбы тоже перемешиваем Ну, буквально вот достаточно будет чуть-чуть ну и крылья тоже перемешиваем все маринуется достаточно буквально там вот в течение как и получаса это все примариноваться делаем кляр для кра для кляра нам понадобится две э, э, миски лучше просто ми... э, нержавеющие но как бы они нержавеющие но защищенные в этом случае вот отделяем белок от желтка процедура несложная нам понадобится ну сделаем из трех яиц яйца домашние почти местные по крайней мере точно вот, мы отделили белок, желток. Сначала сделаем основу для, как бы, кляра. Мы возьмем щепотку соли. Мы делаем сегодня пивной кляр. Так что будем использовать пиво. Где-то 100 миллилитров. Достаточно. И мука. вот изболтаем и добавим муки примерно где-то ветер ужасный сносит сейчас 3 сейчас. столовые ложки чтобы была однородная масса венчиком вот так работаем все перемешиваем. Все, смесь перемешали, оставляем и начинаем э, сбалтовать белки. Естественно, лучше это все сделать э, миксером. Но, к сожалению, у нас миксера нет. Как бы приходится делать все ручную, так что это займет какое-то количество времени, минут 10, а то ли 15. Вот, и каких-то наших усилий. Ну, в частности моих точно не знаю как оператор, возможно он мне тоже поможет но я не уверен ну, начнем да, забыл, самое главное сюда тоже нужно добавить соль вот, без соли соль как бы вспомогательный элемент вот, нам это все поможет так что процесс довольно таки долгий, занятный ну что, ребят, вот наши усилия. Ручной привод э, не идеально. Сбил белок. Он, к сожалению, жидкий. Но получилось вот так. И аккуратно добавляем белок э, в наш основной наш, в наш кляр, чтобы получилось. И аккуратно перемешиваем. воздушная субстанция все, кляр у нас получился какой бы он ни был, но я чувствую что он достаточно прекрасный все у нас готово э, к жарке так что идем к мангалу Делал за малым встретимся там ну вот что мы добрались до казана нашего мангала у нас тут пятерочка огонь Вливаем наш литр масла. Ну вот, ребят, у нас прошло определенное количество времени, но буквально 5-7 минут, по моим заметкам. И мне кажется, масло прокалилось. А проверить все это можно, кинув луковицу. О, да. Луковица жарится. Великолепно. Лишнее мы убираем. Так что берем куриное филе, наш кляр и начинаем жарить. Великолепный. Причуть придерживаем, чтобы он не опустился. И также скажем филе, чтобы не пригорел. Мы начинаем это все жарить опускаем все достаточно и переворачиваем О, отлично смотрите как получается идеальная прожарка смотрите идеальная температура где-то 200 220 градусов у масла ну как бы верьте мне как профессионалу может быть чуть больше все это жарится буквально минуты-две куриное филе нежное у нас закладывать не стоит ну как бы мы же хотим все равномерно чтобы прожарено. так что 5-6 кусочков максимум 7 как в данной ситуации этого хватит сильно прибавлять температуру тоже не стоит потому что масло накаляется убавить мы никак не сможем это не литр Буквально минуту все это жарится Не забывайте, сегодня у нас пивной день Так что Должно быть все вкусно, остро я думаю, в принципе, готово. Все снимаем. Можно сделать салфеточки положить, чтобы излишек масла избежать. Но тут все идеально. Итак, рыба. Дальше у нас рыба. Рыба жарится быстрее. Ее можно прям, ну, прям кидать туда. Она очень быстрая. Она никогда не прилипнет, мне кажется. Она нижнейшая. Воздушная. даже можно по два кусочки кидать, отлично. Но если вы обратили внимание, масло очень быстро темнеет, очень быстро. Что для меня это, ну. Очень сильное откровение да. Не ожидал, что так будет. Возможно, масло нехорошее качество. Ну, вряд ли. Все масло идеальное. И тоже буквально минуту, и все рыба готова у нас. Единственный и главный показатель, когда... У вас продукт готов в масле, и во фритюре, э, в большом количестве масла, если так можно выразиться, это продукт у вас всплыл. Если у вас продукт всплыл, неважно что, все, он готов. Это как пельмешки варятся у вас в бульоне. Если они всплыли, они готовы. Все, вынимаем. Мне кажется, идеальная рыба красивая золотая отличный жерех отличная белеска ну вот нам буквально осталось дожарить лук фри и крылышки в дальнейшем мы их запечем это наш эксперимент что получится не знаю но посмотрим лук в кляре у нас получится Ох, отличный жар, просто бомба, лучок бомба получается у нас. ох, горит, лучок получается просто шикарный, отлично, вот он, шикарный, он альден он нежный, он хрустящий, его не надо доводить до готовности. Блин, у вас даже не получится это сделать. Так печет наша плита, что мы можем делать это только вот так. Дальше крылья, быстро, быстро крылья. Кидаем все, у нас хватит возможности и фритюра Да, да, да, да, да, да, да. Он готов, он чувствует, он готов. Смотрите как... О -о -о! Смотрите как он... как он возбужден. Он реально готов для крыльев. Для этого килограмма полтора крыльев он готов. Чем хуже масло, тем вкуснее крылья. Это факт. Реально, ребята, это блин. Так что буквально минуту и мы вынимаем нашу, нашу курицу. Он почти готов. Вынимаем наши курицу Идеально справился на наш критюр Нашим маслом, наш литр масла. Отработал до, до предела своих возможностей. Выдал все, что он может. Тут можно, кстати, проводить эксперимент. Какое масло, какой фирмы, на что готово. Мы пока к этому не готовы. С этим спорить. Но наше масло идеально отработало, идеально приготовило наши кури... э, куриные крылышки. И оно в дальнейшем еще готово работать, как минимум, по моим вот наблюдениям. Не в таком состоянии, как оно вот сейчас, ну как бы идеальном состоянии, как оно было раньше, но как сейчас оно готово работать еще час-два точно и жарить, и парить и все, что может оно м -м, из себя извлечь. Так что переходим дальше, в завершающий момент, мы делаем наши крылышки э -э, на гриле. Все, увидимся. Ну вот, ребята, наконец-то мы добрались до завершающего нашего момента. Все готово у нас. Мы пожарили куриное филе, мы пожарили рыбу нашего жереха великолепного. Вот, мы пожарили куриное филе, мы пожарили лук фри, вот куриные филе, э, куриные крылышки. Осталось только довести их чуть-чуть до готовности. Мы буквально их сейчас колернем на углях. Это наш момент. Вот, наши куриные крылышки, великолепные, они готовы, они уже все, они прекрасного цвета, все, Ни, больше ничего не требуется, но мы решили их клепнуть. Для этого что требуется? Наш соус, наш кавказский соус, великолепный, который заменяет нашу, э, наше все. Мои знакомые не только называют его просто пушка-бомба. Если вы хотите остроты, вы просто добавьте его этот соус. Он прекрасно подходит ко всему. Он быстро схватывается. Эти крылышки получатся супер острые. Как, крылышки отличные. Готовы у нас шедеврерные смотрите они запеклись они идеальные они хрустящие просто ребята этого не хватало соус спекся это просто шедевр смотрите запоминайте это, это шедевр ну что ребята наконец-то мы наконец-то приготовили наше пивное закуску нашу пивную закуску великолепное куриное филе Mm. Великолепное пиво. Все идеально. Все волшебно. С вас. Подписка и лайки. Лайкос like всегда уместно. Так что увидимся на новом нашем видео. Буквально через несколько дней. Мы готовы вам приготовить все что угодно главное пишите в комментариях оставляйте ваши подписки лайки и все остальное мы всегда ответим с вами был Димас оператор Антон ждем ваших комментариев всем добра и мира